Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео. Я думаю, что в ближайшем будущем криптовалюта Avalanche может обвалиться, и в этом выпуске я объясню почему. Если тебе нравится криптовалюта и небольшие инсайды из криптовалютного мира, почему бы не подписаться на канал? Здесь ты найдешь всю самую свежую информацию из мира криптовалюты, которая поможет тебе разобраться в том, что происходит и как на этом заработать. Также не забудь поддержать меня лайком. Это помогает каналу расти, а мне находить мотивацию для создания новых видео. Большое спасибо за поддержку. Итак, потенциальное падение Аваланча напрямую связано с крахом Терра Луны. Мы уже говорили о том, как работает Терра но давай по-быстрому напомню основные моменты. TerraUSD должен быть стейблкоином, который всегда должен стоить 1 доллар, но сейчас его цена в 5 раз меньше. А это значит, что предложение луны должно быть в 5 раз больше, чем сейчас, для того, чтобы USD снова стоил 1 доллар. Как мы понимаем, TerraUSD привязан не только к доллару, но и к самой луне. Регулируя предложение луны, можно изменять курс USD. Итак... Какое предложение Терра Луны необходимо для того, чтобы UST снова стоил 1 доллар? Как и положено стейблкоину, а не 20 центов, как сейчас. Так как UST в 5 раз дешевле 1 доллара на данный момент, предложение Луны должно быть в 5 раз больше, чтобы стейблкоина Терра снова стоил 1 доллар. Интересно, что когда Terra Luna стоила 100 долларов, ее цена только начинала падать, в предложении было около 480 миллионов токенов Луны. На данный момент мы наблюдаем уже 6,5 триллиона токенов Луны. Это даже больше, чем у DogiCoin. У собака коинов это 136 миллиардов DogiCoin. У Луны 6,5 триллионов. Огромная цифра. Это просто невероятно. Почему их столько? Потому что огромное количество токенов Луна было создано для того, чтобы удержать цену TerraUSD хотя бы на отметке в 20 центов. Я уже не говорю про 1 доллар. Для того, чтобы вернуть токену USD паритет с долларом США, учитывая, что он сейчас стоит пятую часть от доллара, нужно увеличить это доступное предложение токенов Луна еще в 5 раз. То есть умножить 6,5 на 5 и получить 32,5 триллиона токенов луны именно с таким предложением токенов луна юсти снова будет стоить 1 доллар вот такая математика но при чем тут аваланч как это связано с ним и его потенциальным падением все очень просто. Если мы зайдем на сайт Luna Foundation и найдем там резервы Луны, то увидим, что после того, как они исчерпали все свои резервы на спасение Луны и UST, у них все еще остается чуть менее 100 миллионов долларов из 4 миллиардов долларов, которые были до падения UST. Они продали все свои биткоины, как ты видишь, их просто нет. Они продали все свои USDT, которых тоже нет. Также они продали USDC, которых тоже нет. Зато у них остались токены Луна на 500 тысяч долларов, токены USDT на 10 миллионов долларов. И самый большой их резерв сейчас находится в Аваланче. Это почти 2 миллиона монет AVAX, которые стоят почти 70 миллионов долларов на данный момент. По моему мнению, они продадут и эти Avalanche. Если ты следишь за моим каналом достаточно долго, ты знаешь, что я верю в этот проект и он мне нравится. Но я думаю, что будет резонно продать какую-то часть Аваланчей до того, как это сделает Луна Foundation, А затем после обвала его курса из-за Луны Foundation перезакупиться очень выгодно. Так можно увеличить количество монет Аваланча у себя в портфеле. Я уверен, что Terra Luna продаст эти 2 миллиона монет Аваланча. Что и приведет к падению курса Авакса. На данный момент Авокс стоит 33 доллара, но лучшим временем для покупки Аваланча будет то время, когда Terra Foundation продаст свои Avalanche. Я очень этого жду и оставлю ссылку на баланс Terra Foundation, чтобы ты сам следил, когда они начнут его продавать. Эта продажа и будет сигналом для тебя, что можно покупать Аваланч очень-очень выгодно и достаточно безопасно. Надеюсь, что этот маленький инсайт для тебя был полезным, и ты, им, возможно, воспользуешься. И если это так, почему бы не поставить лайк? Так ты поддержишь мою работу, и мне будет очень приятно, что я смог тебе помочь. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Подписывайся на канал Телеграм, ссылка на который в описании под видео. Делись видео с друзьями, комментируй. Обязательно. Богатей.